Настали холода и настал момент познакомить вас со своим новым другом, старым голландом с дизельным движком. И как раз по теме расскажу о том, как зарядить аккумулятор. Многие, наверное, подумают, что купив новый аккумулятор, можно забыть про зарядку. Поставил и забыл на пару годков, как минимум. Но я вас разочарую. Смотрите, вот это новый аккумулятор. И когда я его покупал, я ориентировался на напряжение, которое на нем будет на момент покупки, то есть стоящий просто в магазине аккумулятор. Я выбрал максимальный, было 12,5 вольт, 12,5, тогда как на остальных 12,2, 12,3, то есть... Если компания Мутлук, к примеру, у меня на старом аккумуляторе уже снимала аккумуляторы с гарантией при падении напряжения на спокойно стоящем аккумуляторе до 12,5, значит все аккумуляторы, которые продавались, ну, можно было автоматически выкинуть с гарантии уже все. Но их, тем не менее, продавали и продавали хорошо. Вот, теперь мой аккумулятор, я его немножко подзарядил, но холода наступили и надо взбодрить его вновь у меня есть классная большая статья на сайте, я ссылку обязательно там внизу дам где много всего интересного описано, но сейчас чисто выжимки, чисто мясо как зарядить аккумулятор ну казалось бы все просто но вот как я делаю, так я и объясню смотрите, понадобится вот такой приборчик мультиметр выставляем мы его на Измерение напряжения постоянного тока в размере до 20 вольт, чтобы он показывал, сколько реальное напряжение на аккумуляторе. По напряжению на аккумуляторе в режиме спокойствия, это по моим меркам примерно за 15 минут после того, как отключены все потребители, либо отключился генератор. Вот машина закрыта, свет не горит. Все, 15 минут отстоялся. И мы видим реально, что на нем 12,56. Такое напряжение соответствует аккумулятору, заряженному чуть больше половины. Так, здесь 75. В ней осталось жизни где-то ампер 40 час. Поэтому надо зарядить. И казалось бы, почему так? Но дело в том, что зарядка бывает при постоянном напряжении, при постоянной силе тока. Еще там куча видов зарядки. И обычный автомобильный генератор, вон он, он заряжает аккумулятор при постоянном токе, получается. Мы в сети видим у себя 13,8, 14,4, ну вот в зависимости от автомобиля примерно такие пределы. Но этого напряжения недостаточно, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Казалось бы, поднимите напряжение выше, но тогда будет перезаряд, и мы как бы находим консенсус, что вроде аккумулятор и заряжается, и не перезаряжается, но как бы консенсус это когда всем плохо, и при этом надо иногда заряжать его полностью. Для этого нужен теплый гараж, потому что все-таки внутри кислота, а любые процессы химические ну, при снижении температуры уменьшается их скорость. Поэтому в теплом гараже спокойно прогрелся аккумулятор, смотрим на напряжение. Если у вас какая-нибудь супер-пупер машина, то, ну, наверное, лучше снять аккумулятор, отсоединить его от сети. Но у меня таких нету, и мои машинки терпят поднятие напряжения до 15,2 вольт. Примерно это то напряжение, которое соответствует полностью заряженному аккумулятору. Вот, смотрите, я ничего не делаю. 12,56. И по правилу ампер-часов, про него вы тоже можете там прочитать, значит мне нужно где-то 35 ампер часов залить в этот аккумулятор. И значит, если мы будем ориентироваться по амперметру, это при напряжении 3,5 ампера 10 часов. Но напряжение скачет, сначала большое, потом уменьшается, и как бы все это считать, дифференцировать достаточно сложно. Поэтому просто смотрим по конечному напряжению на мультиметре. Дальше, смотрите, вот у меня обслуживаемый якобы аккумулятор, в нем пробочки снимаются. То есть, если у меня выкипела вода, я могу ее просто добавить. Если же у вас не обслуживаемый аккумулятор, у него здесь все закрыто, и есть только вот система, так скажем, воздушников, то лучше не выпендриваться и заряжать его исключительно малым током. Вот здесь есть малый ток, большой ток. Если я могу повыпендриваться и нажать большой, то если у вас крутой необслуживаемый аккумулятор, лучше не выпендривайтесь и заряжайте его малым током. Это сохранит его надольше, потому что электролит в этом случае будет меньше испаряться, и, соответственно, надольше его хватит. Особенно это для гелевых аккумуляторов актуально, в которых все-таки есть чуть-чуть электролит, и если он выкипит, то ему придет ханна. В общем случае рекомендуется выставлять 10% от емкости аккумулятора. Но, видите, вот, в реалии такое недостижимо. Тем более, что вот эти все зарядники, ну, неважно, марка или модель какая, в основном они сейчас китайские. Амперметры у них показывают. Китайские амперы, и это скорее так, для информации, нежели точный прибор для измерения. И мы просто берем мультиметр, подключаемся к нему, и сейчас мы начнем заряжаться. Давайте уже, а то время много прошло. Так, я же говорил, все просто. 12 вольт выставляем, малый ток для начала, и включаем. Смотрим, понеслась, напряжение растет, вот уже... Оно дошло практически до рабочего напряжения в электросети автомобиля. А значит, аккумулятор не совсем мертвый. А значит, в нем еще была жизнь. И теперь смотрим, что показывает амперметр. 6 ампер это чисто просто для информации. 6 ампер. Если я насчитал, что там не хватает 30 ампер в час, то при этом токе мне надо будет заряжать 5 часов. И значит, я уже никуда не спешу. Другой. Финальный аккорд – это повышение напряжения до 15,2. Сейчас зарядное устройство, оно как бы из холодного режима запущено, в нем еще много сил, удали. Но, поверьте мне, через минут 10 оно успокоится, и вот это напряжение на клеймах перестанет расти так быстро и начнет очень медленно расти, потому что... Зарядные устройства, которые сейчас продаются, они достаточно слабые. И не все могут зарядить хороший аккумулятор. То есть, если я его просто оставлю вот так вот, он до определенного момента его зарядит, ну, скажем, до 90-95%. И дальше у него не будет сил запихать электричество в этот аккумулятор. Потому что оно достаточно слабое. И это одна из причин того, что сейчас у многих людей... Быстро довольно выходит из строя большие аккумуляторы. Просто потому, что их нечем заряжать. Это чудоустройство Не способно прокачать большой аккумулятор. Ну вот, собственно, смотрите, какая фигня. Прошло минут, наверное, 20. Ток чуть-чуть подсел. Но вот, как бы, напряжение доходило сначала до 14.99. А теперь подсело снова. То есть вот у аппаратика поубавилось похоже. Или же можно найти другое объяснение, что аккумулятор прогрелся и начал лучше воспринимать то напряжение, которое на него подается заряжаться. Давайте лучше второй вариант подумаем. Просто те, кто заряжал и думал, что опа, уже почти готово. И тут бах, получается, что поспешили. Надо ждать все-таки. Вот я как раз про то правило ампер-часов и говорю. Оно позволяет примерно прикидывать, какие, в какие сроки можно зарядить аккумулятор полностью и избежать ошибочных э, каких-то мнений по напряжению и силе тока, которые идут на аккумулятор. Вот спустя пару часов, наконец-то зарядник вывел напряжение на те самые 15,2 который я считаю, так скажем, финишный прямой. Можно подождать еще час-два и считать, что аккумулятор заряжен. Смотрите, и здесь зарядный ток заодно подсел. Уже там в районе 4-5 Ампер.